Всем доброго мини суток хотел эксперимент ну как обычно ничего ничего нужного и Но ну посмотреть травматические патроны и оса pv42 сможет разбить бутылку из шампанского ну с метра где-то расстояние вот по посмотрим я думаю что кому а что да посмотрим сейчас осколочки потом соберем естественно смог, да еще как, блин, осколочки теперь собирать долго. Блин, ну ладно, соберем. Мощь-то думал, не разобьет. Спасибо за просмотр.